С новым годом рыбаки всем добра добротного ловил на три палки крючки использовал огромные два час катал туда-сюда вот улов а вот маршрут в общем пистолет до сих пор в деле не хвостая, не чешуи друзей.